Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля. Так, что там у ребят? Как дела? Привет. О боже, кот, что с тобой? Привет, мишенька. Он стал, кажется. Кажись, он идиот. Может, это у нас шиза? Возможно. Может, это у нас проблемы с головой. Хотя... Это у тебя шиза у нас нет, что? погуляем по городу, не? Классный. А, ты идиот. Тут ты. А я не иду. Вот. Турок. А ты где? О. Пойдемте, погуляем куда-нибудь. Тут есть что-нибудь какие-нибудь примечательности, не знаю. Угу. Это магазин Украина, да? Лак тут такой классный точнее не ужасный потому что -S -S -S. Oh, да. да, хватит летать разлетался о там фонтан ребят может мы его можно обойти зайти сюда здесь... ребят заходите тут в склад здесь фонтан класс Мне нравится. Да. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы проведем полдня фонтани. полдня фонтани. Вода здесь, конечно, теплая. Хотя <свят> на улице уже ночь. Если вода подогревается, не знаю. Хватит летать, ты мне бесишь. Такой тут мост, а тут под мостом. Вот эти крюки созданы, чтобы переносить нас на далекое расстояние вот примерно так же на мост. Они передвигаться по городу пешком с ними. Что, давайте с моста прыгнем. Классно. Давай, прыгай. Ой. Да, конечно, здесь не. Глубоко что это такое? Ты там не задохнешься? Он плывет вверх-вниз. А что там с ума сошли? Ой, я тоже так плавать, оказывается, умеет. Mm -hmm. Ой, я тоже так плаваю. Ну вс, надо вылазить отсюда. Нет. Можем еще покупаться у боже ребят, мне тут пора у меня там у меня дом тоже горит дела как спасти свою школу. меня в туалет я скоро приду а понимаю, в туалет так. чем свои способности и полетели первый здесь нифига он тут наглый наглый так Дима мой супер оружие почему еще мне не выдалось Ить. давай может, давай давай блин у тебя кстати в полете покупались и тут какие-то твари вылезы под воды такая долгая мне перезарядка но мы уже справляемся Никак они на меня прыгают Так, выдадим Какой себе супер-оружие На На, на. Давай-давай-давайте, будьте внизу, уроды Хватит прыгать У меня Я осталось 30, 30 секунд До исчезновения Все? Нет, вон еще вижу А куда ты Да Не знаю надо посмотреть все места, все фонтаны вдруг. Может они из канализации берутся? Не знаю, где они берутся, но это опасно для людей. Ить. Нет, сейчас у меня пропадет. Блин, у меня все пропало. Ну М -м -м -м. все, вроде. Вроде бы мы Победили. справились слабенькие они были М -м, мне надо кое что взять сейчас я приду так где тут он Хорошо. так это мне надо сейчас через окно там вот так О. Супер Свордом сломаем. О, вот это я понимаю. Так, и теперь... Стоп, почему сегодня оранжевый не появился? Браслет должен быть у него. А оранжевый... Это пустая штука. Хотя а у он должен быть. Ладно, мы спросим потом, когда появится, почему оранжевого не было. У меня как кошка браслет сожрала. Не доставаю свои кошки лезть куда-то в желудок. Кошка сожрала. Не трансформация. О, привет. Привет. Ребят, вы где? Я здесь. Привет. Видела, тут какие-то монстры. Да, они вылезли они из, не съели. из... под воды вылезли. Из земли. Слава Богу, Там, герои. Там вон земля. Они, наверное, из земли вылезли. Тут вот земля есть. А может из... Это тут канализации-то нет. Я не вижу пока канализации. Я вижу только... В Зем... вода земля... же из фонтана куда-то уходит? Она никуда не уходит. Она... Она не уходит никуда, она переливается. Она что не может бесконечно течь. Она вот именно то, что течет. Она... А вода, которая сливается, течет под фонтан. А под фонтаном она поднимается вверх. С... Ладно, убедил. Вода снизу льется. Ой, вода сверху льется вниз под фонтан. А из-под фонтана может, льется вверх, оттуда? и вот так вот. Из Или зим... оттуда? Из-под земли, из дна морского. Он там, там, там дна же ведет вот там под мостом, и дальше. А может, они откуда-то. Ну, не знаю, мы когда купались, и они раз, из-под воды бах из-под земли. А из -под вообще, зачем морского. мы этим занимаемся? Этим должна заниматься супер. Ну, она без разницы. Ладно, пойдемте по домам, мы уже всю ночь проходили. На углу, на углу. Живи, чтобы вспомнить, куда я... идти к нашему дому. Давайте в этом домой пойдемте. Весь день проходили. Я вижу нашего мужа почти. Да. Блин. Лифты надо сделать, позвать, сказать, чтобы нам лифты сделать, потому что неудобно подниматься под этим лестницам. А крюки просто надо брать. Крюки эти бесполезны. Против настоящей. А ну, нас, кстати, крюки точно надо взять. Мы тут возьмем крюк. Где у нее тут крюк-то лежал? О, а это что? Тущ, тущ. А что это такое? Так, а сейчас я кота ударю. Эй, кот. Привет. иди сюда, я тебя хочу шумбануть этой фигнёй. Я хочу Ой, понять, да, что она делает. Вам. Что она делает? Она чуть-чуть наносит? Бесполезная какая-то рука. Слышь, что она делает? Может, лазить да. по стенам? Какая Ты, рука? Вот эта рука. А, я знаю, что она делает, я дурашка. Может, она для орлов? Нет. Я тебе не скажу, для чего она. А для чего? Я тебе не скажу. А почему? Еще раз стрельнишь, эти это оружие. Знаешь, куда засунуть, эти, знаешь, куда запихнутым, меня понял? У меня такая же пушка есть. Разворачиваемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. стреляй. Мы сейчас будем уворачиваться. Ить. Меня только два раза попало. Слышь, ты офигел назад отходить? Ты подними, давай. Так. Я слышу, в тебя попала уже. Так, меня не попало. Только один раз. Кто-то. А, он туда скотину ушел. Ты офигел? что это у тебя радужное стекло все ты труп понял да так ч что у тебя интересно в комнате такие двери у тебя тут ой Офигел, быдло. Убей его. Катину такую. Я разрядился, у вас есть патроны? Как их заряжать? Надо поискать будет. Возможно, есть. Понятно. Ладно, все, пойду я. Кушаю. У меня тут есть яб... ягоды светящие. Покушаем. Пойду к коту покушаю. Дома скучно кушать, вся вкуснее кушать. Ну да, да, то Эй, побес. Слышь? Патроны дал. Ну все, я буду здесь кушать, отстанет от меня. Смотри, что у меня есть. Смотри, что я нашел тебя тут. студ. Опа, я нашел. Так. Так, тогда условия. Нет, нет, нет, нет. Убери, забирай-то. Классно! Дай мне эту фигню. Это вот эту штучку. Стоп. Не бести. Я положу, перест... если ты дашь мне вон ту прилипалку. Давай прилипалку сюда. Где эта лепилка? Прилипилка. А запомни... Которая вон цепляешься и летишь. Дай цеплялку эту. Я тебе, дам вот эти Крити и Кай, А Кейла. Быстро давай. Давай сюда эту лепилку. Я сейчас не верну, все, лепилку. Давай вот эту, вот эту, как у него лепилку. Давай. Скотина. Не бойся, я тебе подарю. Давай сюда лепилку. Либо я сейчас сожгу. Тоже. Давай лепилку, скидывай. Лепилку. Да хватит. Дай лепилку. война ты же новую купишь а вот это потеряешь угу. давай лепилку. удижит отсюда. хорошо новую купишь давай Скотина такая. Ну, не везти двое. Прекратите драться. Гони сюда скот с кот с кот с кот с кот с кот с кот с кот с ну все, так. А -ла, ла ла Хватит. Нет. Руки. Гони ты сюда лепилку, значит. Руки, а я Где тебя, она? А я тебе продам вот эти штучки. Хорошо. На. На. Все. Пока. Все, теперь у меня есть цыпулька, крюк. А у меня есть китти и я Кай. тебя сейчас дом разнесу, ты меня понял, овечка кошачья. Я сейчас тебе, знаешь, что сделаю? У меня есть Китти и я тебя сделаю, как юзовцы и шубуши ее понял. Котик, я возвращаю тебе твою игрушку. Котик, я вернул твои берки обратно тебе. -ч -ч. Он тебя сейчас убьет. Таким крысам нельзя доверять. Ты знаешь об этом. Война! Как это фигней пользоваться меня же бесит. Как им пользоваться вообще, Дугадум? Кот, тебе уже вернули их. Еще раз ты меня стреляешь, я тебе лицо набью. Ты меня понял? Так, кто это там такой умный? Так свалил. Я так понял, вы не помните. Сейчас мой друг к вам придет и лицо набьет. Какой? Чё? И напали на него? Давай, иди сюда. Идите сюда. Я же вас найду. Ты же где-то вот он ты. Э, -э мне сломал. Шел вон. Еще раз нападешь на моего друга. Нет, не дам. А сейчас придет мой друг. Привет, что ну тебе надо? Ну ка говори. Твой друг приходил к моему другу. Иди отсюда. Твой или нет? Твой, иди отсюда. Балбес. Как хорошо, что у меня есть эта цеп... цеплялка. Я могу уйти от этого розового. Эй, розовый. Что-то потерял? Правильно, меня потерял. И почему она цепилась цеплялках цепляйся Уч. так все надо домой идти спать да мы уже ушли от твоего дома подожди мне только надо цеплялкой закинуться вкинуться цеплялкой все и тут буду сидеть дома себе